Всем привет, ребятки! Это битва на островах. Давайте-ка облутаем наши сундучки. Мечочек, конечно, пойдет. О, это еще покруче. Давайте куда-то возьмем. И пойдем на центр. Казочку получили. Там еще остров какой-то. Ох, у нас уже здесь конкуренты появились. Конкурента убили, еще один идет Конкурент наш Ох, убили еще одного конкурента Ожидаем еще кого-то Вон еще кто-то идет у нас Давайте-ка Ох, вот это да, вот это да, ребятки И его кикнул, представьте Вот эта быстрая катка вообще Неожиданная Два убийства сделал Good luck, удачи, и тебе тоже удачи, пожелаю Он, видимо, где-то там, на центре прячется Ищет меня Вон он, уже вижу его Идет уже на нас Лук, надеюсь, у него нету Ах, не попали мы в него Не упал он, не упал, у него алмазные вещи, посмотрите-ка, нагрудничек алмазный, вот это да, вот это да, эх, эх, эх, эх, эх. яблоко есть. Но ну, у нас уже шансов уже нету, он упал, посмотрите-ка, ребятки, он упал, вот это да, это было все, подписывайтесь и ставьте лайки, всем пока-пока.